Новости на Первом. Здравствуйте. В студии Валерия Кораблева в Двупске. И снова 40 с лишним тысяч. Суточный прирост по ковиду. Новые данные в таких регионах ужесточают антивирусные меры, а где, наоборот, смягчают. В Москве три дня до завершения нерабочего режима. Новый поворот в Америке арестован, а затем отпущен под залог аналитик из России, который собрал то самое фейковое досье о похождениях Трампа в Москве. Игорь, вы признаете вину? Игорь, вы пойдете на сделку со следствием? Заказал компромат штаб Клинтон. Руку приложила и британская разведка, что выяснилось еще. На Олимпийский сезон, битва за путевки, все внимание в Турину. Считанные часы до старта этапа гран-при по фигурному катанию. На лед выйдут наши звезды, болеем за них и смотрим на первом. 240 дней в полной изоляции, без солнечного света и свежего воздуха, международный эксперимент, имитация полета на Луну, испытания и нештатные ситуации, для чего это нужно и что говорят сами участники лунной миссии. Ну и вначале новые данные по коронавирусу от оперативного штаба. За сутки в России подтверждено 40 735 случаев, больше, чем накануне. Летальных исходов в 1192, немногим меньше вчерашнего максимума. Выздоровели и выписались более 28 тысяч человек. В регионах, где ситуация остается сложной, усиливают защитные меры. Во Владимирской и Томской областях школьные каникулы решено продлить на неделю. В Карелии с 20 ноября в удаленном режиме будут работать все сотрудники старше 50 лет, у которых нет антител. В Удмуртии до 15 ноября продлевают запрет на работу учреждений культуры. Но там, где обстановка стабилизировалась, ограничения, наоборот, смягчают. В Ростовской области с 8 ноября откроются рестораны, кинотеатры, фитнес-центры, парикмахерские. Но вход только по QR-кодам после вакцинации или перенесенной болезни. ПЦР-тест принимать не будут. В Москве и Подмосковье, я напомню, период нерабочих дней завершится в понедельник. По, оперативным, по данным оперативного штаба, коллективный иммунитет в столице сейчас 64%. Полностью привились почти 5,5 миллионов горожан. Около 6 миллионов получили первый компонент. Но в Европе темпы распространения коронавируса за месяц увеличились более чем в два раза, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Ну а число госпитализаций удвоилось всего за неделю. Главной причиной ВОЗ называет ослабление ограничений на фоне низких темпов вакцинации. В Германии прирост такой, что отделения реанимации вот-вот будут переполнены. Суточный максимум за год по заболевшим в Австрии. Ну а в Латвии, где уже действует жесткий локдаун, Сейм разрешил работодателям увольнять не неболевших сотрудников, если те не сделают прививку в течение трех месяцев. В США арестовали российского аналитика Игоря Данченко, которого обвиняют в даче ложных показаний ФБР. Позже его отпустили под залог. Данченко грозит до 25 лет тюрьмы. По данным следствия, именно он помогал собирать то самое фейковое досье с московскими похождениями Дональда Трампа, которое вызвало грандиозный скандал и еще больше пошатнуло и без того непростые отношения России и Америки. Наш субкор США Юлия Ольховская задала вопросы Игорю Данченко. Игорь, вы признаете вину? Игорь, вы пойдете на сделку со следствием? Аналитика Игоря Данченко обвиняет в даче ложных показаний, которые долго подпитывали самый масштабный политический скандал в США последних лет. Он один из авторов компромата на Дональда Трампа. Что мы узнали? У русских предположительно была запись сексуальных похождений Трампа, предположительно случившихся в России. На этих кадрах он предположительно с проститутками в президентском номере гостиницы Риц Карлтон. Голословные обвинения в стиле желтых таблоидов причудливым образом легли в основу фейкова, и это было доказано истории о связах Москвы и 45-го президента США. К раскрутке скандала приложил руку бывший агент британской разведки Кристофер Стил. Он и нанял Данченко. В досье представил. Сообщениям американским спецслужбам утверждалось, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году. Одно расследование следовало за другим, СМИ старательно раздували скандал, объявив президента США чуть ли не русским агентом, а тот постоянно оправдывался. Uh, это все фейк-ньюс, фальшивка. Ничего не было. Скандал, безусловно, отразился на и без того непростых отношениях России и США. А потом выяснилось, что подготовку компромата оплачивал штаб экс-кандидатов президента Хилари Клинтон. Ей и понадобился Данченко. Политический аналитик родился и вырос в России, последние 20 лет жил в США. Как выяснили агенты ФБР, сведения для компромата Данченко получал от некого пиар-агента, тесно связанного со штабом Клинтон. Получается, что демократы не только заказали скандальный компромат, но и сами помогли его подготовить. Агенты ФБР пытались выяснить, является ли досье фейком еще четыре года назад. И именно тогда допросили Данченко. А тот солгал спецслужбам. Вот выдержки из материалов расследования. Данченко утверждает, что получил надежные сведения от бывшего президента российско-американской торговой палаты. Подозреваемый заверил агентов ФБР, что говорил с президентом торговой палаты по телефону несколько раз. Хотя на самом деле Данченко прекрасно знал, что с этим человеком он никогда не общался. Игорю Данченко предъявлены обвинения по пяти пунктам и по каждому грозит до пяти лет тюрьмы. Пока идет рассмотрение дела, судья решила не назначать меру пресечения, связанную с лишением свободы, при условии, что Данченко сдаст свой паспорт. И внесет залог 100 тысяч долларов. При этом к заказчикам досье у следствия вопросов нет. Христофер Стил теперь уверяет что едва ли не сам был обманут что вы можете сказать о надежности ваших источников и мы были уверены, что большинство источников очень надежны, а остальные либо в меру надежны, либо высоко надежны. В документах ВБР все выглядит так, что Стил не знал о методах работы Данченко, то есть британец вроде как ни при чем. во всем по заведенной в Америке традиции виноват русский. Юлия Альховская, Вячеслав Архипов, Антон Алфимов, Первый канал, Вашингтон. Любители фигурного катания в предвкушении. Считанные часы до нового этапа гран-при, который стартует в итальянском Турине. Сезон олимпийский, борьба особенно напряженная и прежде всего в женском катании. На лед выйдут наши звезды, в том числе действующая чемпионка мира Анна Щербакова. Какие сюрпризы приготовили российские фигуристы, узнала Алина Саноева. Третий этап серии гран-при по фигурному катанию должен был пройти в Китае. Но из-за ситуации с коронавирусом его принимает Италия. В с борьбу за выход в финал вступают Майя Хромых, София Самодурова и Анна Щербакова. Действующая чемпионка мира она Чербакова во время тренировок в Турине удачно выполнила несколько самых сложных и дорогих прыжков. Из-за травмы, полученной еще летом, Щербакова начала полноценную подготовку позже остальных, но она уже не раз доказывала, что в самый ответственный момент может собраться и показать по-настоящему волшебное катание. Очень жду, конечно, выступлений, то есть нет такого, что я настолько переживаю, что мне там не хочется. Наоборот, это придает как раз такие силы, энергии, такого энтузиазма. Еще одна воспитанница этой ритуал. Тутберидзе Мая Хромых – Майя Храмех, дебютантка взрослой серии гран-при. В финале Кубка России Мая впервые выполнила два четверных прыжка. Эта фраза Этери Тутберидзе «Майя может» буквально разлетелась на цитаты. Хромых лишь подтверждает эти слова. На Будапешт-трофе в Венгрии она сенсационно обыграла действующую чемпионку мира Анну Щербакову, чисто исполнив два сложнейших четверных прыжка в произвольной программе. Было много необычно для меня, что я выиграла... Старт за долгое время еще, и все, первые международные взрослые, но, конечно, я сделал выводы, что я могу. Александра Степанова и Иван Букина за болезни пропустили открытые прокаты в Челябинске и турнир в Финляндии. Поэтому именно в Италии они презентуют свои новые программы на олимпийский сезон. Очень интересно наблюдать. Уже два гран-при прошло. Было очень интересно, мне нравится. Я уже понимаю, кто как готов. И, конечно, наверное, все в этот сезон будут стараться на максимум. Соперники Степанова и Букина, самые титулованные спортсмены французы, Габриэла Пападакис и Гием Сезерон. Но Александру, и Ивана, такая конкуренция еще больше мотивирует. Это классно. Мы их любим. Мы знаем их с детства. Ездили с ними на соревнования тоже много раз. Вот. поэтому всегда на самом деле на душе тепло, когда мы их встречаем. Вот, не знаю, для меня это, не знаю, Да, ну, здорово. Они очень хорошие ребята. Не менее захватывающими обещают быть и соревнования мужчин. На лед выйдет Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник и Михаил Калида. По итогам двух первых этапов гран-при в Лос-Анджелесе и Ванкувере безоговорочная победа в женском одиночном катании. Пять медалей в копилку принесли Александра Трусова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. Но борьба в самом разгаре. В Турине все готово, чтобы встретить спортсменов. Считанные часы остаются до старта. Сегодня болельщиков ждет короткая программа. А самые лучшие места, как всегда, у зрителей Первого канала. Все покажем в прямом эфире. Павел Занозин, Филипп Красильников, Светлана Трофимова, Первый канал. Итак, сегодня в 17.30 вместе с Первым каналом смотрим короткую программу у женщин. И абсолютно все трансляции на нашем сайте 1tv.ru. Ну а на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани новые победы российской сборной. Золото в комбинированной эстафете 4 по 50 метров завоевали наши девушки, А до этого не было равных Светлане Чемровой В заплыве на 200 метров вытерфляем. Серебро на дистанции 100 метров комплексным плаванием у Марии Каменевой. А Владимир Морозов взял бронзу на 50 метрах увольным стилем. Наша сборная по-прежнему лидирует в медальном зачете. И еще есть время для новых побед. Чемпионат будет идти до воскресенья. Луна ближе, чем кажется. По крайней мере, на это очень надеются участники международного эксперимента «Сириус-2021». Чтобы сымитировать полет к спутнику Земли, им придется 8 месяцев провести в полной изоляции. Без солнечного света, без интернета, телефонов. При этом нужно будет справляться с массой нештатных ситуаций. Например, пожаром на борту или утечкой кислорода. Александр Лякин о лунной миссии. Космические карты заправлены в планшеты. Экипаж докладывает о готовности к старту. Последнее интервью перед многомесячной международной экспедицией «Сириус-21». Если представить, что чуть больше сотни лет назад межконтинентальные полеты казались мечтой, то сейчас пришло время задуматься уже и о межпланетных и дальних миссиях. И замечательно, что в этот день три страны объединились для такой большой задачи. Я горжусь тем, что... Я могу представлять мою страну, НАСА и всех американцев, которые хотят сделать космос ближе. В команде шесть человек. Трое россиян, двое американцев и исследователь из Объединенных Арабских Эмиратов. Их задача – смоделировать длительное космическое путешествие, включая высадку на Луну. Миссии к другим объектам, они отличаются тем, что, наверное, здесь нет, ну скажем, такой элементарной страховки, Быстрого спуска в случае нештатной ситуации. Они могут опираться только на э, тот багаж знаний, подготовки и технических средств, которыми располагают. И это действительно новая задача и новый вызов. Несколько месяцев участники экспедиции будут в замкнутом помещении, где поставят сотни научных экспериментов. К обычной жизни они вернутся только летом следующего года. Последние снимки на память. Экипаж готов занять свои места. В добрый путь. Мы рады вас будем увидеть здесь же через 240 суток. 240 суток без солнечного света и свежего воздуха. 8 месяцев без семьи родных. 34 недели без телефона и без интернета. Вот так выглядит настоящая самоизоляция. 6 человек заперты в этой камере, которые полностью имитируют космический корабль. Только системы жизнеобеспечения вынесены наружу. Все необходимое для того, чтобы люди за этой дверью чувствовали себя в относительном комфорте и безопасности. За работой всех этих систем следит инженер Анастасия Степанова. Она сама принимала участие в похожей миссии. и Хорошо представляет, что ждет испытуемых. Эмоции в замкнутом в этом пространстве могут зашкаливать от любви до ненависти и наоборот. Конечно же, могут возникнуть какие-то симпатии, потому что все люди, но здесь преобладает ваш профессионализм и ваша репутация. И то, что вы сюда приехали, не любовь строить, а заниматься наукой. Вот и такой эксперимент у вас может быть раз в жизни. Поэтому я думаю, можно потерпеть. Терпеть придется не только это. Пожар на борту, утечка кислорода, неожиданное продление эксперимента на неопределенный срок. Испытуемых обязательно попытаются вывести из психологического равновесия. Бывали случаи, когда один из членов экипажа требовал раньше времени закончить полет и вышел из корабля, как говорится, на полном ходу. В этот раз неожиданности тоже будут. У нас действительно запланирован ряд ситуаций нештатного рода. Но, к сожалению, раскрывать его не могу, поскольку это может увидеть кто-то из персонала института. И так или иначе, и мы об этом сообщили. Поэтому извините, но, к сожалению, эта информация является конфиденциальной. Луна как цель именно этой экспедиции выбрана не случайно. Лунная гонка, которая закончилась в конце 60-х, сегодня разгорается вновь. Несколько стран, включая Россию и США, уже сделали первые шаги, чтобы вновь отправить на Луну человека. Только сейчас Луна это не конечный. Пункт. А первый шаг для освоения планет Солнечной системы. Александр Лякин, Никотина Коряко, Сергей Мухин, Наталья Стойнова. Первый канал. Ну а инопланетные пейзажи на Земле сейчас на испанском острове Пальма. Там извергается вулкан кумбры веха Уже полтора месяца это название в сводках новостей, но кадры снова поражают. Сейчас улицы утопают в остывшей лаве и пепли. Толщина слоя несколько метров. Одновременно происходит землетрясение. Сейсмическая активность усиливается. Плюс ко всему лава продолжает извергаться. Ее пролилось уже столько, что этим количеством можно было бы заполнить 30 тысяч олимпийских бассейнов. На этом все, я с вами прощаюсь, а прямо сейчас на Первом канале продолжение фильма «Воспоминания о Шерлоке Холмсе».